Пам -пам. солнышко. Солнышко взошло. Доброе утро. Это улитка. Ой, где же она? Вот она. Где наша улитка? Нашли нашу улитку. А где сейчас улитка? Она уползла. ты, Что же скажешь ты ему, друга встретив? Ты скажи: Привет, привет, привет, привет. Но когда придет пора расставаться вам, друзья, то другу ты скажи тогда. Давай откроем дверь и посмотрим, что там. Это котенок. Чик. Уточка спряталась. Уточка появилась. Где же наша уточка? Пошли нашу уточку. Это цветочек. Еще один кружок. Треугольник. Куку. <свят> Куку. <свят> Ку Ну-ка, где я? Еще один кубик. Мячик. Давай откроем дверь и посмотрим, что там. Бабочки летают. Бабочка спряталась Бабочка появилась Где бабочка? Вы нашли нашу бабочку Зонтик один треугольник квадрат куку куку Ку ну-ка где я Кнопка голубая Она чудесная Я знаю Нам играть всем так легко Нажал и все Давай-ка посмотрим Что там внутри Ложечки танцуют. Давай-ка посмотрим, что там внутри. Щенок! Приласкаю я тебя Посмотрим, что там внутри Разноцветные кубики пам пам па пам О! Привет! Но мне пора уходить. До встречи! Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля! Один кубик. Еще один кубик. Получилась башня. Ну-ка, где я? ку, -ку. Получился поезд. Еще квадрат, кружок, Давай-ка посмотрим, что там внутри Нажал и все Моя кнопка голубая Она чудесная, я знаю Нам играть всем так легко Нажал и все Догоню Пощакачу Здесь и тут Твой звонкий смех Мне радует слух Этот смех Для меня Самый родной Он звучит Рядом со мной Давай откроем дверь и посмотрим, что там... «Давай-ка посмотрим, что там внутри». спать маму с папой я люблю и улыбку им дарю я вас обнимаю и целую. я с ними пока до Туч выплыл месяц Наступила ночь Если друга встретишь ты Что же сказать? Привет Должен ты Привет Если друга встретишь ты Скажи Привет Привет Привет Привет, Привет. Когда придет пора, друзья, расставаться вам Пока-пока, пока-пока То другу ты скажи тогда Пока-пока Пока-пока Жаль, друзья, пришла пора Нам нужно уходить Но мы, друзья, еще не раз Вернемся к вам Будем мы дружить Пока, друзья, пока Пам-пам-пам, пам пам пам пам взошло Доброе утро это улитка Ой, где же она? Вот она Где наша улитка? Мы нашли нашу улитку А где сейчас улитка? Она уползла Кажешь, ты ему. Давай откроем дверь и посмотрим, что там. Это котенок. Уточка спряталась Уточка появилась Где же наша уточка? Пошли нашу уточку. Это цветочек. Еще один кружок. Треугольник. Еще один кубик. Мячик. Редактор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 Разлучный ты, и я, звери все мои друзья, обижать нам. Давай-ка посмотрим, что там внутри Разноцветные кубики О, привет! Но мне пора уходить До встречи! Ля-ля, ля-ля, ля-ля, ля-ля, ля-ля Кубик Еще один кубик еще один кубик. Получилась башня. Лука, где я Получился поезд. Еще квадрат. Кружок. давай ка посмотрим, что там внутри. очень-очень люблю! Я в ногах, она чудесная, я знаю. Нам играть с ним так легко. И нажал и все. Так, коню. Почему хочу? Что вот здесь? И тут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 когда придет пора, друзья, расставаться вам. Пока-пока, пока, пока-пока, то другу ты скажи тогда. Пока, пока, пока.